Друзья и зрители, хочу вам рассказать и показать несколько удивительных видеосюжетов. Вы, скорее всего, не поверите, исход один, да и положение сейчас вообще в другую сторону, но я хочу вам кое-что интересно рассказать. Я не просто хочу вам показать несколько четыре удивительных видеосюжета, а хочу именно рассказать про них. Вообще, это идет сверхсекретное оружие, которое на протяжении нескольких десяток лет циркулируется по нашей планете, и не только. Уже зафиксированы были в США, в Аргентине и даже, дорогие друзья, в Китае. Эти объекты были необычным формом, а именно дискообразным. В США был сбит один из этих интересных моделей, и вы не поверите, на нем была эмблема Советского Союза и России. Сейчас идет очень огромная глазка о том, что, скорее всего, Россия создала необычный формат оружия. Именно дискообразный. Вообще считать, что это НЛО. Тогда же США также стремилась уйти вперед с Китаем, и им это удалось. Но Советский Союз не такой и был простой народ, но и очень умный на протяжении несколько десяток лет когда еще советский союз распался это оружие досталось российской федерации и оно имеет необычное излучение на своем борту вы увидите необычные четыре сюжета которые были засняты в, в любых разных странах это алтай это, дорогие друзья, США и остальные другие интересные страны. В общем, что я вам говорю? Чтобы поверить в этот сюжет, можно догадываться, что на протяжении нескольких десяток лет Шайку и Путин разрабатывали секретное оружие. В общем, смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь, ну и оставляйте комментарии. Ну а с вами был Тайное НЛО и приятного вам просмотра. mm <laughs>